Всем привет! В эфире «Универньюз» и в студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Заключительное заседание ученого совета КФУ. Как в университете развиваются цифровые образовательные ресурсы? Студенты КФУ получили стипендии мэра. По сложившейся традиции Казанского федерального университета, предновогодняя неделя является временем для подведения итогов. 25 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание ученого совета. Подробности далее. 25 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Заседание уходящего года началось с приятной ноты. Отличившиеся сотрудники вуза получили из рук ректора грамотные награды. Почетным гостем заседания стал российский ученый Востоковед, научно-руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Высоко оценив достижение результаты сотрудничества с Казанским федеральным университетом, он наградил надел ректора Ильшата Гафурова медалью имени Игнатия Крачковского за выдающийся вклад в востоковедные исследования. Одно из достижений последних лет – это установление тесного сотрудничества с КФУ, мы очень рады этому, у нас много проектов, мы очень этим гордимся. Для университетского сообщества 2019 год станет дважды юбилейным. КФУ отметит 215 лет со дня своего основания, а Институту международных отношений, который являлся одним из первых факультетов тогда еще Казанского императорского университета, исполнится 200 лет. Академичность, какой-то степень консерватизма позволяет нам принимать сдержанное решение о сохранении наших... Учебных и научных учреждений прежде всего говорит о том, что они востребованы. Что касается основной повестки дня, ученый совет рассмотрел две темы, которые станут ключевыми в 2019 году. Год Ивана Симонова в КФО и то, что университет продолжит вручать премию Лобачевского. Каждый год в Казанском федеральном университете принято посвящать жизни и творчеству какому-либо ученому или творческому деятелю, имеющему прямое отношение к историческому становлению «Альма-Матер». 2019 год в Казанском университете будет посвящен астроному и ректору Казанского императорского университета Ивану Симонову. Мне кажется, что вот, вот это большое празднование 200 лет открытия Нобелевской было вот этим неким трамплином, чтобы мы показали, что казанский университет вот в, этом, в этом открытии, всемирном открытии принял такое важное участие. Чтобы поощрить ученых-математиков за труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, КФУ продолжит традицию вручать престижную премию имени Николая Лобачевского. Данные награды удостаиваются выдающиеся математики раз в два года. В 2017 году ее обладателем стал профессор Калифорнийского университета США Ричард Шейн. С определенной периодичностью эти награды будут вручаться, Говорили тогда один раз два года. Сумма времени прошлый раз была 70 тысяч, и понятно, это было связано с юбилейными датами. В этом году предлагается, пока в размере 30 тысяч долларов. Стоит отметить, что 2018 год в Республике Татарстан и Казанском федеральном университете проходил под именем Льва Николаевича Толстого. Ильшат Гафуров дал высокую оценку проведению года Льва Толстого в КФУ. Исследовать наследие классико-университетские ученые продолжат в специальном научно-образовательном центре. Данный центр является совместным проектом Казанского федерального университета с мемориальным и природным заповедником музей, усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна». На повестке дня также стояли темы, которые требуют широкого обсуждения вопросы, связанные с избранием на должности. Стоит отметить, что в 2019 году изменения ожидают организационную структуру и лабораторного института КФУ Институт вычислительной математики и информационных технологий на базе которого планируется запустить учебно-научную лабораторию по цифровизации медицины. Завершая итоговое заседание Ученого совета, проректор по финансовой деятельности Ряса Мулакаева представила статистику средней заработной платы профессорско-преподавательского состава по представленным Данным прогноз средней зарплаты на 2019 год составит 69 872 рубля. Разница по плану на 2017 год составила 7 440 рублей. Ученым советом было поддержано предложение о разделении премиальных выплат на две части. Первые из них 0,5 от оклада будут выплачены всем без исключения сотрудникам профессорско преподавательского состава. Оставшиеся средства распределят в зависимости от результатов внутриуниверситетского рейтинга института в январе 2019 года. Диана. Анна Шилова, Виолета Давлетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел семинар по разработке и внедрению цифровых образовательных ресурсов. Использование онлайн-платформ найдет свое место в научно-образовательной деятельности всех институтов университета. Подробности в следующем сюжете. Ректорский семинар состоялся на площадке Института психологии и образования КФУ, ставшего центром ответственности по разработке курса дистанционного обучения. Дело в том, что все эти данные, которые появляются для исследования, они предоставляются платформами обучающими. У нас в университете тоже действует обучающая платформа, основанная на Moodle, системе Moodle. И мы сняли небольшую статистику, которая сейчас доступна, собственно, ее можно посмотреть. Говорилось о том, что у нас создано достаточно большое количество онлайн-курсов, для смешанного обучения, для использования как дополнительного материала в рамках традиционного обучения. Так вот, в настоящее время у нас на платформе 1413 курсов Moodle. Создание условий для раскрытия индивидуальных способностей студентов, используя современные методы, средства, формы обучения, в том числе дистанционные, является одной из приоритетных задач Казанского федерального университета. Важное исследование тоже показывает о том, что без активной роли педагога, либо модератора, либо тьютера, который так или иначе присутствует на этих курсах, сильно снижается эффективность курса. То есть без какого-то контакта с модератором на курсе, чисто онлайн-формат обучения не дает высокой эффективности. Как показывает опыт, полноценное внедрение цифровых образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный процесс позволяет лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, объективно оценивать качество восприятия предмета, обеспечивать построение траектории развития индивидуальных способностей студента или школьника и, как результат, делать собственные открытия. Не секрет, что организационное, психологическое и педагогическое сопровождение ЦУР это очень непростая задача сейчас. Кроме того, необходимы мониторинговые, в том числе психометрические исследования по сопровождению процесса использования ЦОР. Эта работа будет налажена в процессе апробации подготовленных ЦОРов во втором семестре, и мы тоже постараемся вынести это на семинар. Такие исследования одновременно станут основой для наших научных статей. Своим опытом поделились специалисты Института психологии и образования Казанского федерального университета. Основные темы докладов коснулись знакомства с электронными платформами и использования инновационных образовательных технологий в практике института. Нам обещали, что муки станут демократизирующим фактором образования, что, он будет доступен, что образование от лучших профессоров станет доступно всем. Так вот, исследования показывают, что этого не происходит в настоящее время, и студенты, несмотря на то, что мы видим взрывной рост количества студентов, которые обучаются на муку в развивающихся странах, тем не менее, в большинстве случаев они эти курсы не заканчивают и бросают обучение на каком-то этапе, не получая сертификата. Видение качественного контента для онлайн-платформ КФУ может отличаться среди представителей институтов. Чтобы было легче прийти к единому мнению, ректор университета озвучил новое поручение. Каждому институту университета до 1 февраля 2019 года необходимо составить перечень рекомендаций по развитию цифрового контента образовательных программ. По результатам состоявшегося ректорского семинара пройдет цикл конференций и встреч, где профессорско-преподавательский состав вуза поближе познакомится с деталями использования цифровых технологий. После первого Дмитрий, пожалуйста, включите наш всех вот в этом же круге. И по каждой программе, я у вас говорю, это прошел на регулярно или человека, которого мы определи, что он прошлась и сказал, вот это нравится, вот это мы можем перенять, а вот это вот не устраивает, здесь есть необходимость какие-то поправки сделать. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет вносит значительный вклад в науку. И это заслуга не только ученых, но и студентов университета. Именно поэтому они были награждены стипендиями мэра Казани. Подробности в следующем сюжете. На церемонии награждения конкурса на соискание именных стипендий мэра Казани, в которой принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, наградили 38 лучших школьников, студентов и аспирантов Казани. Треть стипендиатов – представители КФУ. Среди них 4 студента Казанского федерального университета – Галина Боровкова, Анастасия Колесникова, Егор Мандик и Айсалу Тмулина, а также 5 аспирантов – Булат Ахмадеев, Гузель Мусабирова, Сергей Назарычев и Талия Салихова. За свои проекты в областях социально-гуманитарных технических и естественных наук они получили денежные поощрения от 20 до 30 тысяч рублей. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всем пока!